Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на канал Акигай И сегодня у нас будет очень важное психологическое видео Я раскрою такой небольшой секретик, который я использую, чтобы отвлечься от прибыли и убытка, от денег Как мы знаем, психология в трейдинге это самое-самое важное и вот как раз-таки данный способ позволяет максимально абстрагироваться от эмоций, которые вы получаете в торговле. Не знаю, сработает ли этот способ на всех, но у меня он очень хорошо работает, и он проверен мной на практике. А также мы сделаем небольшой, коротенький обзор биткоина, поскольку у нас практически ничего не произошло, и у меня для вас объявление. Друзья, на недельку, на недельку я вас покидаю, но я иду не отдыхать, а набираться знаний. То есть я хочу, опять же, отвлечься от социальных сетей, от всего и от дел, которые я делаю, у меня очень много дел, и я не успеваю получать новые знания. И вот если я от всего этого отвлекусь и буду просто сосредоточен на знаниях, то я получу в десятки раз больше знаний, чем обычно. Так вот, у меня будет такая неделя знаний, и потом я вернусь уже с новым контентом, я там планирую путешествовать, снимать для вас видео, и также я планирую закончить обучающий канал в Телеграме, чтобы он полностью был готов для начинающих Вот за эту неделю Постараюсь это сделать В общем, недельку у меня не будет И 31 я вернусь Так что не теряйте Итак, друзья, на биткоине Что у нас здесь произошло? Стоим мы на месте, как обычно Смотрите В принципе, мы еще не вышли за пределы а данные локальные тренды в линии сопротивления Здесь у нас имеется формация расширяющегося треугольника И сверху находится у нас область сопротивления, которую я отметил От 50 500 до 53 500 Данную цифру 53 000 мы с вами проговаривали а Вчера, точнее позавчера, она является верхней границей данной области Сопротивление а Как мы видим, цена у нас дошла до нижней границы данной области и отскочила а По логике, конечно же, она может дойти да, вниз Возьму белый цвет чтобы было понятнее, вниз до уровня поддержки. Но мы видим, что все попытки цены уйти вниз, они сразу откупаются. И не могу точно сказать, дойдет ли цена вниз дальше. Опять же, будем просто наблюдать и смотреть. На дневном тайфрейме у нас имеются неопределенные свечи в данном месте. Также здесь есть свеча с небольшой тенью сверху. В принципе, это небольшой намек на разворот, но они практически ничего не значат. Учитывая факторы, да, это трендовая линия сопротивления, область поддержки и неопределенные свечи, можно предположить разворот, но я ничего не утверждаю Итак, друзья, теперь рассказываю свой психологический прием, который я использую А как вы заметили, я всегда анализирую на TradingView и не захожу на платформу а, Дело в том, что я действительно практически никогда не захожу на платформу, я это делаю крайне редко, Торговая платформа, да Вот я захожу, ставлю цели, ставлю тейки, ставлю стопы, открываю позиции и все А... Потом я смогу зайти только один раз, там, раз в неделю, там, раз в две недели и так далее. И весь свой анализ я слежу за ценой просто на TradingView. Здесь у меня нет никаких позиций, здесь у меня нет ни прибыли, ни убытка, здесь просто чистый голый график и чистое такое мышление, без привязанности. И честно могу сказать, я даже не знаю, а прибыль у меня там, убыток ли у меня, я не знаю, что с моими позициями происходит. А вот как только цена дойдет до определенных целей, я зайду и посмотрю Здесь на TradingView можно ставить определенное оповещение Ставить оповещение, вам приходит оповещение Цель как бы достигнута, и вы приходите на платформу И смотрите. Я уверен, что Практически все, постоянно Каждые 5 минут, каждые 30 минут, каждый час Просто заходят на платформу, смотрят Прибыль, убыток, переживают в течение целого дня Я использую такой средний трейдинг Мои позиции держатся от нескольких дней, до нескольких Недель или даже месяцев Поэтому я могу заходить на платформу крайне редко Я даже не знаю, что у меня по итогу Прибыль или убыток получается И вот когда цели исполняются, или просто В конце там, месяца я захожу, смотрю Что у меня получается по итогу. То же самое Касается и инвестирования, то есть на споте Вы просто покупаете И не смотрите за ценой В инвестировании вообще можно купить Просто покупать по любым ценам Забыть на 5-7 лет, на 10 лет Зайти и получить свою прибыль Смотреть в принципе даже ничего не нужно Есть такая поговорка Лучший инвестор это мертвый инвестор То есть самое сложное действие Как бы это странно ни звучало Это не предпринимать никаких действий Самое сложное действие это ничего не делать а В нужный момент То есть вы просто открываете позиции Покупаете и ждете конкретных ваших целей В виде ценовых целей или временных целей И просто ничего не делаете, не предпринимаете никаких действий Какие бы действия цена не совершала Вот такой вот способ, просто открываете свои позиции, выставляете цели И все остальные действия смотрите на Trading View, Абстрагируясь от прибыли и убытка Чтобы вам ничего не мешало трезво анализировать рынок Ну и естественно, чтобы вы не получали такие... Плохие эмоции негативные от переживаний за а, цену, за вашу позицию. Вообще, к трейдингу стоит походить пофигистически. То есть цена ну, упала и упала. Ну, выросла и выросла. Ну, получили, прибыли, получили, ну, потеряли потеряли. А вам должно быть все равно на то, что происходит э, с вашим депозитом Это самый верный способ вызывается этой эмоцией Достигается он тем, что депозит должен быть для вас неважен То есть вы ничего абсолютно не почувствуете, если вы его потеряете Сумма должна быть именно такая Да и вообще с деньгами нужно расставаться легко, так же, как их получать Я не имею в виду, что вы вот э, решились на крупную покупку без колебаний Выдали э, там деньги и купили что-то для себя Нет, я имею в виду именно проявление щедрости То есть, допустим, вам пишет человек который нуждается в помощи, в операции или в чем-либо еще, и никто не хочет ему помогать. Но вы в силах это сделать. И вы без колебаний отдаете значимую для вас сумму, чтобы помочь человеку. Вот что имею в виду. Это расставаться с деньгами без колебаний для других. И также же легко вы должны их получать. То есть вы не должны радоваться, вы просто принимаете это как должное. Есть такая цитата. «Имеющему даст и приумножится, а неумеющему отнимется и то, что имеет». Так вот, если вы будете иметь щедрость, то вам... Взамен дастся, опять же, еще больше щедрости Деньги будут сыпаться из всех щелей, если вы будете проявлять щедрость Вы будете говорить, да зачем мне столько денег, мне просто некуда их девать А тебе жизнь говорит, на возьми еще, а, ты заслужил Вот что будет происходить, если вы без колебаний будете расставаться с деньгами Для помощи другим Если же вы будете проявлять жадность, то естественно у вас отнимется вот ваш депозит Потом вы закинете еще депозит, у вас и это отнимется, и так далее. Вы будете потихоньку терять, пока не осознаете определенные вещи. Я надеюсь, вы поняли этот принцип. Я этим принципом пользуюсь уже несколько лет, и он работает. Проверяйте на практике, если хотите. Я вас уверяю, он работает. Поэтому, друзья, я думаю, это все, что я хотел сказать. Так вот, увидимся с вами через недельку. Не теряйте меня. Пишите в комментариях свое мнение. Пишите вашу обратную связь, ставьте это видео палец вверх, если это видео было с полезным информативным. А всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья. И всем пока.